Здравствуйте, и сегодня мы откроем такую жирную и многообещающую тему, как клише. На ютубе есть целые каналы, посвященные им, и эм, одним выпуском я их точно не переплюну, но давайте считать, что это такое вот вступление у нас, и попробуем вместе разобраться, что это за клише такие, откуда они взялись, зачем они нужны и как их готовить. Ну, во-первых, клише были всегда. В эпоху, скажем, рыцарского романа... Наверняка, как только выходила новая книга, половина людей радовалась тому, что там все такое про рыцари, подвиги, чопорных дам, а остальная половина такие, о, опять про рыцари, да что же это такое, как можно? И не надоело вам, 12 век уже кончается, они все про подвиги, как дети малые, честное слово. Даешь что-то новое, даешь постапокалипсис, или что там популярно было. Однако, э, до э, сравнительно недавнего момента на эти клише как-то не сильно обращали внимание. Тому есть много причин, начиная от того, что книжек тогда было не так уж и много, читали их медленно и вдумчиво, наслаждаясь больше их отличиями, чем сходством, ну и кончая тем, что просто как-то, ну, не тянуло людей так уж сразу в рефлексию. Ну или тянуло, и мы этого не знаем, но легче думать, что не тянуло вовсе. Для простоты нашего рассказа назовем эту всю многовековую катавасию премодернизмом. Объединив этим широко известным термином, который я только что сам выдумал, все, что было условно так вот до нас. Не только до меня лично или до моих знакомых, вот вроде вас, но и до тех, до кого мы все еще как бы можем э, дотянуться. Из многих хороших писателей, которые были знамениты в моем глубочайшем детстве, многие все еще живы. Всякие там Мартин, Гейман, Прачет, Мураками, Стивен Кинг, Джон Ирвин, Свободу Медведем из наших вон бондарев живой, насколько я знаю, есть немного тех, которые ушли совсем недавно, там Успенский, Стругацкий, второй из них Маркис, Маркиса очень жалко было, Стэнли опять же, Столкинам тоже довольно забавно, его сынишке маленькому Кристоферу ему уже почти сто лет, но тем не менее он живой, его можно пощупать, можно купить книжки, он новые книжки делает, ну из черновиков папы делает но для него как бы его папа это не просто такой артефакт прошлого как для нас но и вот ну, настоящий такой ботяня, который ему когда-то сказки на ночь читал и я не знаю, пеленки менял в ролевых играх всяких там Арнисона Гайгекса Баркера уже с нами нет но есть много людей с которыми они за одним столом играли и есть скажем вот канал у Джима Мерфи Uh, у него целый канал на, там, не знаю, восемь тысяч подписчиков, uh, и тонна информации там есть и с первых рук. То есть, uh, как бы, это человек, который, uh, uh, когда он купил uh, один самые-самые вот первые эти буклетики э, «Подземелье драконов», он там с чем-то не, не мог разобраться, и э, он взял книжку такую, телефонный справочник были тогда, существовали еще тогда, он там нашел этого Гайгекса, позвонил ему по телефону и говорил: слушай, Гарик, тут вот я что-то вот как бы разобраться не могу, вот так и так, и тут ему по телефону так спокойно это все э, рассказал. То есть, как бы это все еще э, то, что, э, то, что находится в непосредственной э, доступности для нас или для людей, которых мы видим перед собой. Так что, вот этих вот всех мы туда не записываем, а тех, кто был до них, да. Надо понимать, что в ролевых играх как таковых премодернизма просто не было. Сама концепция ролевой игры для этого слишком нова. До этого были игры там, не знаю, в карты, в кубики, э, тактику, головоломки, поиски, числа. Все компоненты были, кроме осмысленного вживания и отыгрывания. Вне настолок было очень много всего, но э, что объединяет значительные экспонаты этой группы э, для меня, это что общее отношение к клише было довольно вольным. Собственно, общее отношение ко всему было достаточно вольным, но возьмите, почитайте совсем уж старые книги, версии сказок, скажем, из которых Пушкин с Диснеем свои сюжеты черпали. Пушкин с Диснеем это тоже туда, но тем не менее. Возьмите совсем старые варианты. Там нет никакой структуры, которую нам учебники подают как классическую. там Вот это завязка, развязка, кульминация, это все. Там происходит черти что и все сразу. Там начинаются пять сюжетных линий, все сплетаются воедино, завершается хорошо, если, если повезет одна, а остальные как-то так вот расплываются в тумане и заминаются для ясности. И именно по этому аспекту я и предлагаю нам разделить премодернизм с условно-модернизмом. Это когда люди стали задумываться, как каждую идею донести получше, а также стали экспериментировать. А что, мол, будет, если вот сделать осмысленно, намеренно сделать не так, а эдак? Тот же Толкин, которого мы уже упоминали, он прошел через десятки черновиков «Властелина колец». Он не знал, как будет лучше всего, но раз за разом улучшал то, что у него получалось, пока не остался совсем уж доволен. И, эм, ну скажем, хоббиты у него получились именно такими, потому что, ну, так уж вышло. И вышло как бы неплохо, и он на этом успокоился. И именно поэтому они не совсем совпадают с хоббитами э, подземелья драконов или э, темного солнца. Вот, скажем, это э, э, хоббит из Властелина колец не очень э, видный, но он, он очень маленький. Вот. А э, э, вот скажем, вам хоббит, э, которого вы, наверняка, наверняка помните из трэс полтины. Э, э, а вот вам эти хоббит из темного солнца, недавно в инстаграм кидал. Вот Они абсолютно не совпадают. Это не только картинки, это, это общий смысл того, что вкладывается в это слово. Это ну, то, что как раз таки является этим самым клише. На этом этапе, на этапе модернизма, клише не всегда осознаются. В тот момент, когда вышел «Властелин колец», скажем, ну, не было в магазинах, на полках, не было тысяч книг про разных эльфов. Но эти клише, они создаются. Частично из ничего, как те же хоббиты, ну, плюс-минус. Частично с почти полным отвержением мотивов прошлого, как эльфы, скажем. И частично с их полноценным таким использованием и ну, с обработкой напильника как с его дворфами либо гномами. Маркис, которого мы только что помянули, э, тоже замечательный пример. Э, если вы еще не взялись, то почитайте обязательно. Э, Гайгекс был по такой схеме вот самым, что не есть модернизмом. Он старался задать и сохранить структуру того, о чем он вообще писал, но это по большей части были эксперименты. Эксперименты потому, что такое игра, что такое отыгрыш, что такое жанр, Какие жанры можно мешать, какие нельзя, как надо делать персонажей, куда их потом засовывать и так далее. Что такое класс, что такое раса, мы недавно это обсудили. Это было все непонятно и ну, решалось только экспериментально, либо тестированием, либо и тем и другим. И часть вполне устоявшихся клише того времени, вроде, ну, скажем, камнепад и все умерли, они с тех пор были уже э, подвергнуты такому объему критики, что как бы пользоваться в 2019 году ими, э, ну, просто стыдно. Камнепад и все умерли, это э, когда э, мастер говорит, что вот вы там идете по подземелью, и, по, э, и разветвление, можно пойти налево, можно пойти направо. Ну и партия сидит, обсуждает, обсуждает, все, идем налево. Мастер говорит, идем налево, мастер такой, ха-ха, на вас падает потолок, вы все умерли. Ну и все такие, «А, -а, а опять умерли, ну ладно, все, что делать, сделаем заново персонажей, пойдем заново. Сейчас так делают только в каких-то совсем диких заповедниках или иногда на фестивалях ролевых с кучей предупреждений, что, мол, помните, сейчас мы будем делать вид, что за окном 74-й год. Если так не делать, то есть шанс получить книгой правил в лоб. А мастера в хрупкие и пытаются этого по возможности избегать. Другие есть клише, и их довольно много. Та же самая, в общем-то, концепция подземелья. Они замечательно используются, пусть и с некоторыми важными поправками, но они используются успешно по сей день и каждый день. После этого, после модернизма у нас что должно начаться? У нас должен начаться постмодернизм. Ну то есть как... У писателей он наступил гораздо раньше, да и следы его можно найти и у э, Гайгекса. Но дайте сначала сказать, что я под ним понимаю, а потом уже будем искать эти следы. Э, понимаю я первым делом под этим творческое заимствование. Увидел, понравилось, утащил. Так было с теми же хоббитами, но уже у Гайгекса. Он увидел их у Толкина, впечатлился, да и вставил их ничтоже, сумнявшись о себе в кольчугу и в дынуды. Потом, правда, вычеркивал, когда на него в суд подали, но это уже печальная часть. И, и еще раз, для ясности, э, все, что было у э, Толкина, Шир, Фангорн, Валинор, Валараукар, это он не взял. Контекст ему не был нужен, он его как-то не зацепил. А хоббитов, энтов и болрогов, несмотря на то, что болроги и Валараукар это одно и то же, болрогов он взял. Слегка кое-где обработав напильником на свой лад, вставив так, как надо, в плетя и так далее. Но, в общем-то, и напильником он орудовал не так уж сильно. Хоббит — это такие мелкие воры. Почему? Потому что вот тут вот, вот эта штука называется хоббит, и там хоббит единственный, и он вор. Его берут в сюжет, потому что он вор. И энты — это такие ходячие растения. Почему они ходячие растения? Потому что во втором томе на колец», если не ошибаюсь, во втором там э, они несут, опять-таки, э, хоббитов из, из пункта А в пункт Б. И балроги, они такие демоны, и они дерутся огненным мечом. Желательно, конечно, на мосту, желательно с длиннобородым магом, и желательно падают с ним драматически в пропасть. Но если нет, то э, э, идем на компромисс. Вот, это, так, это постмодернизм. То есть, Здесь мы используем клише буквально и дословно, потому что его содержимое нам подходит. Оно нам подходит, мы хотим им заткнуть какую-то дырку. А то, что оно уже где-то было, оно либо сойдет нам с рук, э -э, потому что не заметят, либо будет воспринято как такая аллюзия, экивок на то, что уже понравилось в каком-то другом месте. И особенно хорошо, особенно хорошо, это работает в настольных ролевых играх. Человек читает Толкина, фанатеет по эльфам, записывается на ролевую игру. И ему за столом кайф от того, что он эльф. Он эльф для себя, для всех сидящих вокруг, для всей той воображаемой штуки, которая крутится у него в голове. То, что фанател он по Синдар или Нолдор, а играет он каких-то других эльфов, это не так важно. Но, то есть антропологически это важно. Но для получения удовольствия за столом это мелочи, да и только. В близкой королевым играм литературы это тоже сплошь рядом. Тот же Джордан, скажем, и его колесо э, времени. Он взял у ирландцев Айс Сид, сделал из них Айс Сидай. Взял Перуна и сделал его Перрином. Ну, именно Джордан, он довольно, довольно долго работал над тем, чтобы все это э, работало вместе. Далеко не все авторы, скажем так, э, так делают, но... Сам базис остается тем же. Следующий уровень в моей классификации это... Ну, с ним всякие литературоведы не согласятся, но до того, как со мной спорить, пусть сначала научатся между собой, там друг с другом соглашаться, а я пока тут в интернетах подожду. Так вот, следующий уровень это условно такой пост-постмодернизм. Это когда клише используется целиком, а не в его конкретном каком-то проявлении. Используется сам факт существования клише. Скажем, читаете вы книжку про вампиров, но следующий ваш шаг, ну там вампиры, знаете, такой, но следующий ваш шаг не списать себе таких же вампиров, а пойти на Википедию, а потом пройтись по более детальным источникам, прочесть Стокера с его Дракулой, Пушкина с его залихватским красногубым вурдалаком, Алексея Толстого, возможно, с его весьма и весьма криповатым сербом Горчей. Возможно, даже Августа фон Акстаузена с его армянским вампиром Даханаваром, замечательным, который защищает страну от нашествий, выпивая кровь захватчиков. И живет там, где ну, фактически единственный вход в, с той стороны в, в ущелье и в страну. Стивена Кинга вы можете почитать с его вампирами, которые полностью покрыты зубами. Чего еще ожидать от Стивена Кинга? Вы посмотрите фильмы совершенно не гламурного Носферату, который больше похож, извините, на кролика, чем на вампира. И все фильмы с куда более убедительным Кристофером Ли. Вы поймете, чем от отличаются румынские стригои от филиппинских берболангов и китайских цзянши. Как они связаны с чесноком, с серебром, со светом, э с проточной водой, э с облаками. С летучими мышами, с оборотничеством, с кровью, с нежитью, с жизнью, со смертью, со всем чем угодно. И только тогда, окинув мыслью весь вампирский ландшафт, тогда вы поймете, что вам точно надо, возьметесь за напильник и сделаете себе вампиров, которые вам нравятся. Чтобы сделать что-то подобное, Пушкину надо было ехать на почтовых лошадях в Новочеркасск две недели. Или идти пешком через лес в Святогорский монастырь и там в библиотеке сидеть. Да и Толкину со, со всей его Оксфордской библиотекой под боком тоже было нелегко. Нам же достаточно просто уделить время и основательно посидеть в интернете. Далеко не все это делают, но это уже как бы на их совести. В одном из первых выпусков я рассказывал о Сальвублюзе, о своем сеттинге и о том, как он развивался на протяжении 20 лет своего существования. Если вернетесь к нему, можете там найти и элементы того, как я писал, что в голову придет, и того, как экспериментировал без оценки последствий заранее, и того, как я выбирал, взять ли целиком Один Дышную псионику или Дарксановскую, и того, как тысячу раз взвешиваю и разбираю каждую расу и деконструирую сложившиеся э, клише сейчас, прежде чем свыкнуться с формами и идеями. То есть, в общем-то, в своей эволюции я тоже прошел гораздо более сжато, но тем не менее прошел ну, почти через все эти этапы. Таким образом, еще раз, у нас получилось четыре различных способа готовить клише. Это премодернизм, когда мы на них не глядим вовсе и несем, что получится, мы не знаем, что они есть. Мы э, отворачиваемся от того, есть ли они вообще, и мы не задаемся вообще этим вопросом. Затем есть модернизм, когда мы создаем свои клише, мы намеренно ищем что-то новое, пытаемся внести структуру в то, что было до нас, как-то это используем, и все, в общем-то, фасуем в какие-то понятные э, э, контейнеры. Потом есть постмодернизм, когда мы надергиваем себе э, разных любимых кусков и сшиваем их как получится. И постмодернизм, когда мы сразу учитываем, что клиши и стереотипы существуют. Мы отдаем им дань, мы изучаем их со всех сторон. И тогда уже используем точно как было, либо с точностью наоборот, до наоборот, или ищем неизведанные тропки, или, ну, что угодно делаем, но все это с глубочайшим пониманием и использованием контекста. По большей части эти группы разделены временем и плюс-минус соответствуют значению этих терминов у профессиональных культурологов и философов, но э, не всегда. Есть исключения, есть и вещи, в которых часть сделана так, а часть эдак. Если применение к вашей ситуации всего вышесказанного не дает никаких положительных результатов, не используйте эту схему и забудьте про нее. Но я надеюсь, что она вам поможет немножко понять, что происходит и что происходило с клише вокруг нас, почему именно сейчас такой огромный интерес к ним, есть и каналы, и целые э, сайты на любом существующем языке, и почему на каждую книгу и на каждый фильм сейчас Сейчас именно наши современники смотрят через микроскоп сомнений и тягостных раздумий. С вами был Радагаст. Пишите, о каких клише вы бы хотели услышать в первую очередь в будущем. Всего вам доброго. До свидания.